Вы на канале Samsung Просто Ребятушки, в этом видосике хочу познакомить вас С крутым приложением, которое позволит На вашем Galaxy делать действительно Прикольные фоточки Крутые фоточки И если у вас, в отличие от меня Действительно есть воображение Вы сделаете крутые вещи Лично я сделал фоточку такую Она похожа похож на нее, как Сейчас я вам покажу Сначала, да, свое фото Где оно у меня тут так, это будет, кстати, про-версия для вас обязательно. Так, ну а мы поехали, короче. Что же, значит, я тут сделал уже. главную, идем. И погнали. Сначала нам нужно выбрать фото. Вот, смотрите, фоточку я вот свою выбираю. Добавим немного красок. Показывает. Черты лица. И смотрим. Пошли изменения. Вот здесь показано, да, что здесь уже где-то что-то есть. И вот, пожалуйста, вот прям Маутзедун. Конкретный, причем, да, коснитесь лога, чтобы его убрать. Все, убрать лого. Мы с вами лого убрали. Но это и не одно, что можно сделать. Допустим, выбираю я здесь, ну, вот этого паренька. Добавляю свою фоточку, либо делаю фотографию, нажав на это, сейчас не смогу, потому что показать, да, ну, выберу фото из галереи, нажимаю на стрелочку, погнали дальше. Я вам покажу, здесь обработок действительно просто тьма тьмучая, и можно сделать интересненькие фоточки, тем более, если вы завсегдатый социальных сетей. Идет обработка. Обычно здесь показывает, какая обработка и сколько она идет. Один, два, там три. Вот смотрите, О, ну да, ужас какой-то. Но тем не менее можно здесь еще добавить стили и эффекты. Допустим, смотрите, берем стиль эффект, здесь э, можем добавить вот, небо, допустим фон сделать, да. Поехали. Вот теперь вот на таком я фоне дальше э, добавить могу вот такой венец себе. Как у этого, как его там, у царей римских были. Дальше всевозможные эффектики, пожалуйста, вот с этим вот мы выберем. Нажали, поехали. И это еще не все. Видите, здесь шедевры живописи. Можно сделать вот так, допустим, и посмотрим, что получится. Вот так, да? Ну, это все ерунда, конечно, не нравится мне, поэтому мы выберем другой Вариант лица. Другой вариант лица. А, вот еще звезды какие-то есть здесь, да? Настя Ивлева, Вера Брежнева. Егор Крид. Кто это такой, я не знаю. Но ну, давайте выберем Егор Крид. Какой-то есть Егор Крид. Вот так нажали мы, значит. И типа его фоточка преобразовываться будет в мою или как. Или наоборот, моя в его, да. Посмотрим. Идет обработка. Ожидаем. Конечно же время занимает какое-то... Так, он меня как будто бы, да, в этого Егора Крида преобразовал. Ну, что-то мне не нравится, это мы с вами идем дальше. Смотрим тренды и выбираем вот такой, допустим, и делаем вот так вот. Выбираем мою фотку, не эту, а вот эту. Вот выберем мы, нажали и смотрим. 2, 3, 4, 5, 6. Обработка. Вот здесь конкретно MaoTZedon сразу видно. Дальше нажали, здесь можно добавить анимации, всевозможные. Вот, допустим, такую вот анимацию сделали. Идет обработочка, ждем, немного осталось. Вот, пожалуйста, такая анимация. Здесь много, прям очень много. Вы сможете найти здесь все, что угодно. Куча вообще, просто всякой-всякой анимации. Так, ладно, выходим мы отсюда и идем вот это вот. Здесь что-то немножко другое. Выбрать фото. Выбрать фото, ваши культовые образы. Ну, давайте выберем фото. Мой культовый образ. Поехали. Идет обработка, подготовка. Смотрим, что получится. Ух ты, вот такой вот образ получился, интересный. Здесь же сразу можно им поделиться, кстати. Давайте другой выберем. Короче, какие-то половины мультяшные, да, вот так еще. Давайте вот так еще сейчас выберем, попробуем. Ага, вот видите, как сделано интересно. Можно здесь же сверху еще другие обработки применить. Пожалуйста, вот такую можно сделать, плюс 6, там эффекты какие-то всевозможные. Ага, вот здесь на Симпсона похож будешь, наверное, что-то похоже, как Симпсон. Ну да, похоже, как Симпсон. И давайте, где здесь она была у нас? Ага, что-то нету. Рамочки. Ну ладно, отсюда выходим. Поехали дальше, посмотрим, что у нас еще с вами здесь есть. Здесь влюбленность, пожалуйста, можно вот так вот кого-то закадрить, и вы захотите вдруг выберли фоточку, поехали, посмотрим, что получится. Но ну, я думаю, что образ Мао Цзэдуна у меня никуда не денется при любом раскладе. Два, ожидаем, эффект, три. Готово, вот такой вот я здесь, смотрите, здесь также гифки есть, анимации можно сделать, опять их тоже очень много, можно сделать стили и эффекты, стили и эффекты, вот такие вот всякие стили и эффекты, и здесь тоже много, живопись, смарт-фильтры всевозможные, эффекты стилизации, стиль, арт есть, новый образ. Фигурируй Дальше, ну, допустим, давайте сфигурируем Ну, вот этот вот Образ попробуем просто, да Вот так это будет выглядеть интересно Двойная экспозиция Здесь, я так понимаю, что-то выбрать надо, да Или что, ну, посмотрим Двойная экспозиция Вот так это будет выглядеть Дальше идем Цветовые фильтры, мультяшные портреты Инста классика, пожалуйста, есть Обрамление можно сделать а, Так, эффекты наложения Если возможны Ну давайте звездочки какие там попробуем Короче, смотрите здесь Сколько всего избранные эффекты, Куча вообще, куча Просто здесь этих эффектов Вот знаки зодиака, монстры есть вот. О, монстры, ну давайте посмотрим Монстрика сделаем Кто это, вампир походу, да? А вот... ой, -ой, -ой, ой ой ой ой ой ой Ужас просто, ну да Действительно монстр все, и вот эти вот эффекты все здесь можно задать. Зашли, здесь главное, стикеры о приложении и более ничего. Захочете войти, пожалуйста, через Facebook или Google аккаунт можно будет войти. Вот такое вот приложение, пользуйтесь, дорогие друзья, себе на здоровье.